Друзья, хочу напомнить, что у меня помимо YouTube-канала есть телеграм канал с актуальными раздачами. Ссылка на него в описании под видео. На сегодняшний день я разместил два поста. Это раздача от биржи. 50 монет приблизительная цена 5 долларов. Через Telegram-бот раздают токены. Там все понятно, выбирайте язык. И бот вам описывает все шаги, которые необходимо сделать. Куда перейти, на что нажать. И какие данные указать для ответа. Здесь через платформу глем раздают NFT. Для всех участников реферальной программы нет. Сегодня выполняем, а завтра заходим вот на этот сайт и клеймим вот эту картинку. Также в истории можете зайти прочитать другие посты и поучаствовать там где вам понравилось, что хотите получить. 2 июня, то есть вчера, биржа Binance открыла доступ к опросникам, за которые платят токены. Скорее всего, пул уже у некоторых монетах пустой. Так что можете пропустить. Было несколько у меня постов с ранним доступом в некоторые проекты где нужно лишь перейти на сайт, указать почту, иногда имя, и подтвердить через email. Ничего сложного нет, они не все пустые, я не всегда публикую информацию, сколько раздают токенов. Заходите, ссылка в описании, принимайте участие в раздачах, которые вам понравились. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Удачных вам выходных. Пока.